Перейти улицу Молокова через Виадук в ближайшее время станет невозможно. В будущем году наземный переход демонтируют. Такое решение принял департамент городского хозяйства после почти годового разбирательства. Напомню, в прошлом году ситуация с бесхозным мостом считалась уже практически решенной. Городские власти планировали взять многострадальный мост на баланс. Жители ближайших домов такую новость восприняли по-разному. В принципе положительно. Знаете, ступеньки здесь сильно неудобные. И вот заснежено, когда тоже не очень-то хорошо убирают. Поэтому, мне кажется, проще будет по переходу. Это, наверное, кто-то нездоровый человек придумал. Ну что-то с головой не ладно. Здесь столько детей ходит. Тут же музыкальная школа, эти школы, постоянное движение. Поэтому это просто абсурд. Детям, конечно, здесь безопаснее переходить. И вот я сама даже с ребенком иду, да, я стараюсь переходить именно по нему, а не идти вот именно по светофору. Поэтому я считаю, очень неправильное решение. Раз уж построили, в принципе, можно найти компанию или городу уже отдать, чтобы следили за состоянием. Но убирать совершенно нерационально, на мой взгляд. Главная причина демонтажа авиадука департамент городского хозяйства называет вот эти опоры, которые якобы создадут помехи и будут мешать движению транспорта во время реконструкции улицы Молокова, которая будет происходить в этом году. Еще одна причина, по которой этот пешеходный мост стал неугоден – отсутствие у него специальных лифтов и пандусов. Но ведь если следовать этой логике, демонтировать нужно как минимум несколько надземных переходов, в том числе один из самых популярных на Театральной площади. Если следовать данному ответу Департамента городского хозяйства, на сегодняшний момент почти все виадуки, которые не имеют именно такое же состояние, просто пешеходный переход без лифтов, надо сносить. Снос данного виадука может составлять от 5 и выше миллионов. А его реконструкция и доведение до ума ну, в районе миллиона рублей может составить. В последние несколько лет вокруг моста то и дело разгораются споры. Из-за того, что виадук никому не принадлежит, его не чистят. В этом году ситуация не настолько катастрофична. Спуститься с него хоть и сложно, но все-таки возможно. В прошлом году на этом самом месте была настоящая ледовая горка. В самом департаменте городского хозяйства, комментировать демонтаж виадука, сегодня отказались. Вот что нам удалось узнать в департаменте градостроительства. Есть проектное предложение о демонтаже этого авиадука, но для того, чтобы нам наверняка сказать о том, что он подлежит демонтажу и что это решение, поддержано экспертами государственной экспертизы, нам необходимо получить положительное заключение по проекту. Ориентировочно это будет февраль март Впрочем, если власти все же примут решение мост убрать, это существенно отразится на красноярском бюджете, тем более в условиях дефицитной городской казны. Катерина Дицура, Михаил Масленников, Афонтова, Новости.